Друзья, всем привет! С вами программа с вами программа. «Что делать?» Алексей Ладный, Алексей Громов. Да, я хотел бы начать сегодня с такой новости. После нашего выпуска о плесковой больнице к нам пришло сообщение от человека из города Плеса. И буквально сейчас зачитаю его. Да, кто не знает, он у нас в девятом выпуске. Он, девятый выпуск был посвящен тому, что мы э, сделали такую мини-экспедицию в город Плес, да, где... Более, более подробно узнали о жизни больницы этого города И вообще, вообще социальные вещи посмотрели перспективах посмотрели этого города, этого города да, И осветили некоторые моменты в нашем выпуске И нам написал один из людей Ну мы не будем отзвучивать его фамилию Я так понимаю, что он не захотел Он хочет остаться ингогнито Добрый день, Алексей, очень понравилось ваше видео В поликлиники поликлинике, все правильно Хотел бы, чтобы вы не оставались не останавливались и могу дополнить, но ну у меня вся родня, мать, отец, бабушка, дедушка, прадед, прабабушка, прожили всю жизнь в плесе, как и я. Только вы почему-то не упомянули про ту самую больницу, которая была возведена в конце XIX века, проработав более ста лет, закрыли всех сокр... сорат. всех сократив, закрыли больницу всех сократив. То, что вам рассказал Фельдшер в вашем интервью, это 20% из 100% правды. Вы можете, вы, может быть, это здание просто не заметили. Я просто к тому, что очень рад, что вы и ваши коллеги обратили внимание на наше, на это безобразие и разру, из разруху, сделанную руками плеских чиновников, которые все... Все и на всех по барабану. Если вы позвольте, я бы хотел с вами поделиться всей интересной информацией, которой, которой владею. Безвозмездно, естественно, спасибо. На благо своего маленького города, на которого никому нет дела. Спасибо. И послесловие. Немного накипело. Анонимно. Вот я этому человеку написал, что мы с удовольствием к нему приедем. И он... Возьмем у него интервью, и пусть он нам покажет все проблемные места своего города, и мы с удовольствием, конечно, да. Да, конечно мы покажем ту больницу, которая была построена в 19 веке, я понимаю, одним из медицинатов, из медицинатов города Плеса. Вот посмотрите, в 19 веке медицинаты строили больницы бесплатные для жителей города, а сейчас власти, придержащие имеющие ресурсы, строят просто для себя дворцы и просто ложат на людей, которые вокруг их. Ну ладно, мы сейчас о чем? О том, что этот человек говорит, что у него бабушка, прабабушка, отец и дед жили в городе Плесе. А он сейчас, он хочет что-то сказать, нам тихонечко на ушко шепнуть, а мы должны просто это озвучить. А он хочет остаться анонимным. Вот я к тебе обращаюсь, человек, я не буду твою фамилию называть. Ты хочешь остаться анонимным, это твой, твой выбор. Вот ты говоришь о том, что город как бы умирает, и администрации просто наплевать на вас. Так а что ты для этого сделал? Ну что ты для этого сделал? Вот твой дед жил в плесе, ему там было хорошо. А что ты оставишь для своих детей в этом городе? Как они там будут жить? Да они туда просто свалят, потому что там делать нечего. Если не на дачку к Медведеву не устроиться, не будет там тридцаточку получать или болтинчик. Если ты хочешь что-то изменить, парень, будь открытый, будь смелым. Я думаю, твои предки, твои деды-прадеды, бабки-прабабки тебя бы поддержали. Будь смелым! Давай мы к тебе приедем. Расскажи на камеру нам все, что ты знаешь, все, что ты видишь. Мы это снимем, озвучим. Это будет правдиво и хорошо. Спасибо. Ну, давайте приступим тогда к, да, давай к новостям. новостям. Ну, что сейчас э, в Костроме э, мучает э, всех вопрос о э, погоде? Потому что в Москве обещают африканскую жару. И по прогнозам такая жара может прийти и в Кострому. Как вы думаете, это вообще с чем связано? Потому что из-за этой жары, вот мы видим, что в Костроме уже стабильно идет жара, ну начинается, и могу сказать больше, уже есть случаи, когда здания загорались, то есть в одном случае даже полицейским пришлось спасать женщину из пожара, и все здания, которые горели в течение этой недели в Костроме, они все были из дерева. Не, ну я не знаю, там из-за чего они говорят, но вряд ли, я думаю, что из-за жары, может быть, это просто отжимание земли какое-то. Ну, жара пришла, слава богу, что она пришла, наконец-то люди почувствовали лето, действительно, может быть, на месяц как-то задерживается погода. Вот. ну хорошо, хорошо, лето пришло, я очень рад. Август наступил, лето наступило. Может быть, конечно, издания очень старые уже, и они просто загораются, люди уже привыкли, что как-то все мокренько, а тут раз, небольшая спичка где-то, и все воспламенилось. Ну, кстати, следующая новость, да. Да, следующая новость, опять же, про взятки наши любимые. Прокурор... <смех> <Почему любимый>? <смех> <смех> любимых освещать так. Прокурор в Костромской области добился, чтобы преподавателя-взяточника заставили вернуть всю сумму взятки, которую он получил от студентов УЗА. То есть преподаватель бывшего КГУ имени Некрасова, а именно он был бывший доцент по специальности финансы и кредит. В общем, педагог с каждого студента собирал по 2000, чтобы они прошли в итоге экзаменационную сессию удачно. И в итоге у него там получалось более 100 тысяч рублей. И на общую сумму прокурор ему насчитал 150 тысяч рублей. Ему пришлось, конечно, эту сумму возместить и отказаться от преподавательского дела. Что, конечно, справедливо. Но, опять же, что мы замечаем? Власть борется с такими как бы мелкими взяточниками, да? Ну да, вот здесь легко, понимаешь, ну... Для тут, показухи. Как бы, да, тут как бы присутствует такой момент показухи. Смотрите, вот мы его накрыли, да? А что такое 100 рублей в рамках, как бы, страны? Ну, а если вообще, в принципе, не шо. Понятно, что мы не должны брать взятки. Вопрос, а почему он брал взятки? А потому что личинская зарплата просто-напросто. Он работает в этой костроме, этим доцентом несчастным, за какие-то смешные деньги. А, а, он... а доценты, это вообще-то умнейшие люди, кандидаты наук. То есть, я не думаю, что он такой прямо, грубо говоря, бесчестный и отмороженный да. человек. Он интеллигент, он дорос до уровня доцента. Это позор страны, вообще говоря, когда доценты берут взятки. Когда центы берут взятки, то есть они не обеспечены. И какие взятки? 100 тысяч рублей. Это вообще, а что такое 100 тысяч рублей? Это зарплата, месячная зарплата нормальная в стране должна быть 100 тысяч рублей. А он там нахумутает, так, я понял, заглядывает это, это, это деньги. Вот то есть как-то тут вот некрасиво это очень очень смотрится. В том смысле, что, да, вот, я с тобой согласен, но это похоже просто-напросто на показуху. Ну, далее. У нас тут недавно, если вы знаете, центральную улицу загораживали, ограждали, потому что у полицейских был праздник, они там проводили эстафеты, 73 года исполнилось правоохранительным органом. там okay. да? Да, и там соревновались то есть, полицейские Костромы, служба в СИН, там Росгвардия и так далее. Ну, наши Костромские полицейские заняли третье место, и... Ну самое главное, чего повеселились полицейские, да, там, а народ пешочком походил. Ну, тоже как-то это неправильно. я так понимаю, что они в последнее время просто-напросто как-то любят вот показать себя в центре. В спорткомплексе какой-нибудь снимите аренду спорткомплекса, там проводите все свои мероприятия нафига, вот посередине Костромы, чтобы вот так вот показуху указывать. Вот смотрите, какие у нас полицейские. Да мы все знаем, сколько у нас этих полицейских. Ну, знаете, самая политизированная страна в мире, фактически, да, сколько у нас, на тысячу человек? А, да, у нас самая политизированная страна в мире. А... Полицизированная, такое слово новое да. придумали, Еще можно сказать больше, Костромская область одна из самых политизированных вообще по России. Нет, я думаю, что это такой своеобразный акт устрашения. То есть, вот смотри, полицейские в форме, такой вот одежде, в такой косм... Такое же похоже больше на какую-то одежду из какого-то блокбастера, знаешь, вот mm -hmm. в таких вот черных одеждах, в таких устрашающих, бегают по городу с дубинками, там что-то, какие-то упражнения делают. То есть это такой акт при... устрашения своеобразный. То есть люди смотрят, им просто... вот Я когда вот на эту картину смотрю, в большое количество полицейских, когда скапливается, вот здесь такой этот ролик появился недавно в интернете. Учение полицейских по разгону, значит, митингов и демонстраций. У меня прям такую какую то знаешь, вот такое неприятное ощущение какое-то они там двигаются. Вообще, когда вот их собираются очень много у меня какое-то неприятное ощущение. Я думаю у многих людей возникает то же самое, какой-то вот подспудный какой-то на уровне подсознания страх перед этим вот скоплением стражей порядка. Mm -hmm. да, это... Естественно, но в нашей, в нашей России, к сожалению, такие реалии да преподаватели, врачи, они как мы понимаем, имеют небольшой доход, им приходится как-то деньги брать извне, где их, конечно, быстро накрывать. но вот и бывают изобретательные люди, так, например, поймали тут мошенника одного, который пришел в централизированную бухгалтерию и представился сотрудником фирмы по обслуживанию платежных терминалов. Он, ага, платежных ага. терминалов. Он попросил о помощи при, при проверке оборудования. В чем конкретно будет заключаться помощь, он не уточнил. Бухгалтер ничего не заподозрила. Она связалась с директорами торговых точек, попросила их посодействовать проверке. Ну и предупредила, что им позвонит мужчина. Позже мошенник связался с директорами эти, этими и сказал, что через терминалы Киви в этих магазинах не всегда проходят платежи. Под предлогом проверки терминалов он попросил опустить в них купюры и перечислить деньги на Киви-кошелек. Как вы понимаете, деньги были перечислены ему на Киви-кошелек. И персонал магазина все сделал, даже ничего не заподозрил и не заинтересовались, как деньги вернутся обратно. То есть их а, облашение... такой... Ну, а. вроде бы, получается, как бы, такое противозаконное действие-то, да? Но, с другой стороны, опять же, надо понимать, а почему это происходит? Если бы у человека была нормальная зарплата, нахрен ему заниматься этой фигней, понимаешь, каким ну, я понимаю, что все равно есть такие люди, которым в любом случае ну, хотелось бы этим заниматься, но сейчас мы наблюдаем как бы всплеск вот этого. Сначала какие-то звонки, помнишь, был период, mm -hmm. звонили, там просили выслать, на ну, бабушка что... Не надо, да. нас тоже в Костроме это -то отдала мошенникам. Потому что родственники какие-то попали в аварию да, тысяч мы... рублей yeah. для того, чтобы ей дали компенсацию. Вот то есть вот надо понимать, что вот эта криминализация общества, она все равно очень сильно и усиливается. когда режим делает такое общество просто. Когда да, нет вот никакого, никакой перспективы, люди понимают, что им каким-то образом не обеспечить себя достойно, да? Законными методами они начинают заниматься и, вот во криминальными какими-то вещами. И во-вторых, они видят, что вообще вокруг творится, что за беспредел, да? Да, то есть им получается, и... у них как бы такой моральный кар Карл То есть если их могут... Угу. обманывать да и они как бы имеют на это право то есть неоднозначная новость не знаю. ну да живется людям в россии сейчас туго многим ну и кострома не исключение всего за три месяца этого года костромичи взяли в ломбардах региона да в, кстати в сумму, вот сразу же сумму займа на 325 миллионов рублей и стоит отметить, что костромичи продолжают брать займы, а вот возвращать их не торопится. Так долги клиентов по представленным займам по итогам первого квартала 2017 года составили 729 миллионов рублей. Ну да, вот сразу же следующая новость. То есть кто-то берет деньги в ломбардах, да? Отдает там последние какие-то цепочки, сережки, браслетики, да? которые купили там, может быть, даже не они, а их родители, там, бабушки, дедушки, mm -hmm. да, а кто-то находит способ, вот, ну, мы, конечно, этого человека не оправдываем, не призываем, не призываем этим заниматься, но надо понимать, что нынешнее финансовое положение вынуждает людей этим заниматься, в том числе мошенничеством и тем, что они берут денежки в каких-то ломбардах, вот в этих конторах, где деньги дают вообще под несколько процентов в день, да, их вообще надо разогнать, эти конторы, это все беспредельщики, да? Да. то есть если эти люди берут деньги, дают деньги под несколько процентов в день они такие же, они еще суперные, мошенники, чем тот он просто да. своей головой дошел, пошел там что-то, который надул вот этих ребят на, и, на просто надо понимать на или кошельки. Что да? Есть, например, уровень преступности, там, такой, как взятки преподавателей и вот этот мошенник с Есть уровень преступности ломбарды. Официальная да. преступность, да. которую кроют. Ну вот, фактически, люди. да, официально антиморальная такая. Ну, это не преступность, официально это не преступность. Но ну, фактически, да. ведь понимаешь, есть уголовный кодекс, а есть моральные ценности. Угу. То есть, и между ними, в принципе, в обществе. И в идеальном не должно быть грани, а угу. у нас, там не то, что грань, у нас там противотанковый ров выкопан. То есть, вот есть как бы закон, а есть то, что по, зак по закону ты можешь делать, да? Угу. И получается, что то, что не антиморально, например, вот те же конторки, которые дают деньги по несколько процентов в день, они как бы в законе, да? То нифига себе, как же, если, если, если, если эти в законе, то, значит, я могу заниматься черти чем. Человек получается такой моральный карбланш угу. за своих действий. Хотя он, в принципе, противозаконные, согласно вот этого закона. Ну, есть такая поговорка. Закон, что дышло, да? Куда повернешь, туда и вышло, да? Вот это как раз о тех законах, которые никак не коррелируются с моральными принципами людей. В первом полугодии 2017 года в Костромскую область переехали жить 464 соотечественника. Ну, и, ну так сообщает пресс-служба губернатора. То есть и из зарубежья к нам приезжают в Кострому, и что говорится, -то? большая часть людей, которые выбрали новое местом жительства, является наша область. И, и, и были э, э, выплачены единовременные пособия, но только тем, у кого есть востребованная специальность, а именно это врач, преподаватель, инженер техник, штукатур, маляр и слесарь. внимание и... пособие, внимание пособие да. сколько и сколько вы думали полляма лям. лям да ну почти полляма им выплатили 15 тысяч рублей на одного. красно да 15 тысяч рублей да. и всего 368, 386 участников программы смогли реализовать эту функцию в общей сложности им выплатили если всех брать то 5 миллионов семьсот 90 тысяч рублей Ну было бы неплохо если по каждому конечно 5 миллионов семьсот девяносто тысяч рублей но в любом случае что то они делают понятно но что это смешно не наше самое, это главное самое главное то что сюда приезжают соотечественники вот что это за соотечественники мне хотелось бы на них посмотреть какой они так скажем внешности можно вот знаете, по если Илья, в германии вот брать После, там, в общем, наткнулся на фотографию в ВКонтакте, в группе одной, там все же про политику. Там, в общем, фото из десяти, там где-то паспортный стол, да, был. Данные паспортного стола Германии, да, и там двадцать фото последних человек, зарегистрировавших себя в Германии. Mm -hmm. Это официальная, то есть информация паспортного стола. И чисто все, как один мусульманин с бородой тупо. Вот просто все. И это последние люди, которые за последний месяц оформили там то есть, паспорт. То есть, то есть, задуматься как-то. Там, знаете, такая пачка прямо мусульман. Ну, я думаю, что тут, конечно, у нас в основном люди с Донбасса. Наверное, кто-то может быть. навряд ли, кто хотел, кто мог приехать, тот уже приехали в Средней Азии, я имею в виду русские люди. Потому что я знаю, что во многих республиках Средней Азии русским очень тяжело жилось. И они уже сюда вернулись. Ну, не, я не знаю, кто это, честно говоря, не знаю. Ладно, к новости, к странам основные мы обсудили. Да, так, кстати, вот, вот этот салютик-то был, как там прошел? Один а, город. да, вообще день города прошел, как всегда, беспардонно, там, жаловались власти, то, что люди вели себя как свиньи, там, справляли нужду, где хотели. Да? да, Ну, то есть аварий, 50, более 50 аварий, погиб один человек, не знаю, при каких обстоятельствах, и 19 человек травмированы. То есть получается такая да? Ну как-то знаешь, вот уровень все равно сознания людей он какой-то такой, знаешь, вот на уровне примитивный, да, такой хлеба и зрелищ, да, так вот, дайте нам. Будем просто делать, говоря, нужно что понимать, жёлый, что да. это просто пир во время чумы. Ну по сути, да. Ну там я не знаю, вот этот салют, он наверное все-таки, я имею в вот виду этот то, что связано с конкурсом салютов, который когда из разных регионов страны, даже из за рубежа приезжают люди, чтобы показать как они могут какое-то шоу сделать, да. Я думаю, это, наверное, все-таки за счет э, спонсоров как-то. Или, думаешь, привлекаются какие-то бюджетные средства там? Конечно. Внешний долг. Тогда я думаю, это вообще не страшно. Ну, кстати, я недавно тут услышал из, так, из, из достоверных источников, что в одном небольшом городе, области Костромской, был тоже день города, и на салютик в этом городе денежки брали в кредитик. В одном из банков. Классно, да? То есть <смех> это вообще супер, да? То есть mm -hmm. у вас нет денег, чтобы платить зарплату, учителям, врачам там какую-то денежку им поднять. Но блядь, салют мы вам все равно забацаем, даже то, если возьмем деньги в кредит какой-то вот все, безмозглый какой совершенно до управления. Но просто я считаю, что это просто знаешь что делаешь? Показать людям, ну все нормально. Видите, салют был, все нормально. Мы постреляли, попили, попугали, постали по углам, все нормально. Дальше идите пиво пейте, работайте, свои копейки зарабатывайте. Mm -hmm. Ну что там, у нас новости к стране. Перейдем, Я... перейдем к таким глобальным более новостям. Ну, главное, миру. наверное, это все-таки событие, страшное событие в Барселоне. Там да, опять... самое главное такое мировое происшествие, наверное, за последнюю недели. Да и вообще долго его будет еще обсуждать. Если не еще кто-то не знает, то произошел бы в Барселоне теракт. К сожалению, да, такое в последние годы встречается. Там как происходило водитель, маршрутки грузовой... Въехал прямо в толпу пешеходов, то есть там была прямо толпа скопилась на площади И он прямо по ним проехался там и проехал далее с, там, с этими кишками со всеми 40 метров еще вперед Вот так Не страшные, конечно, события, мы приносим соболезнования людям, которые mm -hmm. пострадали, родственникам у кого пострадали Там в Барселоне в любом случае это страшное событие Как его комментировать? Комментировать его очень сложно Одни эмоции, нет слов Единственное, знаешь, что я не понимаю, вот в начале 20 века, опять же, возвращусь, весь этот террор был направлен в сторону генералов каких-то, да, mm -hmm. вот в России, например, там каких-то придворных, да. Сейчас мочит чисто самых незащищенных. Ну, я понимаю, что их проще всего мочить, но с другой стороны, вот если, говорят, ИГИЛ взял на себя эту ответственность, с другой стороны, вот этот ИГИЛ, чтобы создать вот этот резонанс какой-то, да, ведь чем более высокопоставленных людей ты воздействуешь на них, тем больше вероятно, что твои требования будут удовлетворены, да? А так тут просто усиливается давление на людей, и под эту марку терроризм можно еще больше зажимать гайки и прижимать вот эти все свободы. Нет, ну раньше просто было не такое гражданское общество. Например, в той же Барселоне гражданин он равен почти практически политику, поэтому если когда давят вот таких граждан Барселоны, да, это реально трагедия, это... То есть воздействие очень сильно. Да. А что не требуют, я так не понимаю, это гир. Вот они подавили, они взяли на себя ответственность. А что они требуют? Наверное, отстать от них уж наконец-то. И вывести войска. Нет, как ты узнаешь, вот, я не понимаю, вот, например, захватывали тогда, помнишь, э, э, из Израиля спортсменов захватили там какое-то конкретное требование прям было, да, освободить тех, тех, тех, тех, да. да, из тюрьмы, там, выйти оттуда, оттуда, сейчас требований никаких нет, то есть вот людей подавили, а требования, или они есть нам мне озвучивают, где требования террористов, блин, то есть они что, просто так тогда это нравится, что ли, не да, думают, для, что они такие звери, да, как-то не вот, конечно, это очень неприятное явление, но и вот не до конца непонятно вот это, понимаешь, где требования, да, следующая новость у нас международная, это опять же Корейская народно Демократическая Республика, опять там идет у нас возня, двигатели, двигатели ракеты вот эта Хвасон 1214, 14 обнаружили, что она, короче говоря, из Украины Это ракета, то есть двигательная ракета Хвасон 12 слышал, угу. обнаружил, что она произведена на Украине, каким-то образом оказалась в КНДР, в да, вот эти ракеты баллистические, на которые они собираются, я, ядерные боеголовки свои вешают. То есть у Украины есть ядерная боеголовка или Украина? что? Украины есть заводы, которые производили для Советского Союза в большом количестве двигателей для баллистических ракет, понимаешь? Mm -hmm. И они каким-то образом оказались у, толц... у Толстенького, ну сейчас такая уже известная крикуха Ким Чин Ина, в интернете, вот и скандал международный непонятно откуда там взял с Порошенко поручил значит разобраться что за бардак остановитесь не знаю почему там эти я думаю что просто продали что там пришли на Украину там где-то может быть даже я не знаю откуда они там появились ну надо понимать что мир вот сейчас... один вот честный сейчас то есть найти какие-то вот такие вещи за денежку я слышал что на когда до Алихи-то вот еще был сайт eBay, ты помнишь? Да. На EBA продавали вообще военное оружие Советского Союза. Прям в открытом дворстве, пожалуйста, бери, покупай. Так, ну тут обе стерлись с Трампом, по Кондер, ну по Кондер, в общем, ситуация в любом случае накаляется все сильнее и сильнее. Они заявили, что готовы ударить по, островам, по острову Гуам. Трамп потом сказали, ударять не будем мы по острову Гуам. Трамп сказал, что это взвешенное решение, непонятно. Вот еще очень резонансное событие в США, в городе Шарлотт-Свилле, захотели снести памятник герою гражданской войны Севера и Юга генералу, потому что он был таким ярым националистом, если помнишь гражданская война, там воевал Север с Югом, одни были за рабство, другие были против рабства, да, и вот посчитали, что нужно этот памятник этому человеку снести, и город восстал. Там фактически гражданская война между сторонниками сноса этого памятника ну, и как, противниками может, сноса. как между за и против рабства. Ну, ну да, да, то есть да. такое вот повторение истории. Ну то есть вот как этот новый ну, комментировать? С одной стороны, вроде бы бардак, блин, да, люди что-то там разбираются между собой. А, а с другой стороны ценности отстаивают. Ста... Да, вот людям не нравится то, что сносит памятники. С другой стороны, если вы такие умные, да, ну вы просчитайте власти, что может произойти. Не надо людей как бы на это... Подводить к черте. Подводить так. к черте. И вообще нахрена сносить памятник. Был такой человек, да, он стоит там, этот памятник, черти сколько, да. И для США как-то это совсем, ну я не знаю. Ну, я посмотрел впечатляющее зрелище, конечно, впечатляющие mm. такие уличные... Когда гражданское общество, это, конечно, всегда впечатляет. Да, даже если вливать в такие непонятные вещи, mm. что, Ну, про, в любом случае власть надо держать напряжение, чтобы она понимала, что вот такие вот невзвешенные есть, решения... Власть и все-таки народ. Да, что такие невзвешенные решения, они будут приводить к таким очень неприятным явлениям. Очень к неприятным явлениям. Сейчас и так, из наших внутренних новостей тут пошла новость. Улюкаев, министр Кто экономического знает, это... развития, экс-министр. Да? Это э, коррупционер. Да, коррупционер. Ну, это не доказано, что судом, кстати. Он обвиняется в, ко... в коррупции, обвиняется. Да. У нас презумпция невиновности. Мы его коррупционером не называем, он обвиняется. Он сидит уже полгода под домашним арестом. Он все-таки там несколько миллионов долларов взятку получил, там у mm -hmm. две буханки хлеба, понимаешь? А если две буханки хлеба он спер бы, конечно, его бы в СИЗО посадили, он там бы уже гнил бы полгода. Как а тут бабушку. извини, там Ишь. пару лямов, это что, деньги что ли? Да, как бабушку. Как бабушку из Приволжска за буханку хлеба посадили. Из-за буханку там побольше у него было, но в любом случае, ну вроде сейчас там ее потом освободили уже, да. Одумались. Или как там помнишь еще какого-то вообще... Человека, который не, не мог двигаться, угнал у кого-то там мотороли, Рашедо его тоже все там засунули. Mm -hmm. Потом тоже освободить yeah. Ну, любовь, как то как-то непонятно, но если вы действительно обвиняете его в коррупцию, его в СИЗО. Он взял несколько миллионов. Так вот, эту Люкаев как гулини, в общем-то, выдумал. И некоторые политики Российской Федерации именно такой сценарий предполагали, что это была просто чистая провокация. И Люкаев это озвучил. Что это была провокация со стороны, значит, Генерала ФСБ, которого, кстати, потом после этого события уволили, и Сечина. Они его позвали, сказали, что они ему должны какую-то там денежку. То есть, ну, как он говорит, что, в общем-то, фактически всунули ему эти деньги. Он вышел из здания Роснефти и его там приняли. Вот некоторые политики Российской Федерации, скажем так, оппозиционные выстрелили сразу же, сразу же после этого события именно такую как бы гипотезу, и вот сейчас она полностью подтверждается Улюкаевым, то есть, ну, если, конечно, история все потом поставит на свои места, а по той версии, которая сейчас напрашивается, просто-напросто кому-то Улюкаев не понравился, может быть, местечко его понадобилось, да, и вот таким образом сластали, условно говоря. Как ты думаешь? Вот там У нас стране... в стране такое происходит, такие ситуации проще простого могут происходить. Этому не надо удивляться, что коррупция, что подстава, потому что у нас так принято, чтобы подняться по карьерной лестнице где-либо, нужно продать душу дьяволу. Фактически, да. Фактически, да. Опять вот что-то заговорили про делориз... делоризацию. Да, Дошло такое. Вот в русском языке такое слово нет, но, да, делоризация экономики в Российской Федерации. Бля, когда вот об этом говорят, мне опять вот как-то не по себе. Вот мы опять жили-жили, жили-жили, все приспособился, они хотят деларизацию устроить. Но все скорее, что все-таки они хотят ответить Западу, бля, тем, что они запретят у нас хождение иностранной валюты. Прямо у них напрашивается это дело, на языке уже висит. Ну вот что Западу? Ну вот, кстати... не ну, пон... Западу попарабануют, наверное. Непонятно, вот, да? вот, вот Россия вообще от кого зависит, потому что мы понимаем, что... У нас с экономикой плохо, да, и коррупция, и прочее, но при всей даже коррупции э, и при всех э, деньгах, то, что мы отдаем той же Венесуэле, или 8 миллиардов, тут mm -hmm. последние были, все равно это не вся сумма, то, что пропадает, потому что на народ уходит процента, там, 10-20%, да, всего госбюджета на самом деле потом ну тех денег, которые зарабатываются на нефть на газе просто, да и непонятно, куда не бюджет, будет. понятно, а что все дачи Медведева, все дачи Путина все равно не стоят таких денег, которые все равно идут в обороте в России интересно, куда остальные деньги просто уходят, может их Запад забирает? кстати, я тут выступление с Акаш Юди слышал, он говорил о том, что он построил за время своего правления 150 больниц, представляешь? Mm -hmm. а картинку тут видел недавно, у нас с, времен, там, с тех времен, как Путин пришел к власти ну, мы, кстати, эту цифру озвучивали, да, уже. У нас было в области 90 больницы, да, uh -huh. в области, а стало 40. Половина, представляешь, обрезана. Uh -huh. Да, вот я тоже не понимаю, куда они бабки девают. Может, они их инопланетянам загрузают, за это они их увозят куда-нибудь. куда деньги деваются, деньги-то бешеные, блин. деньги так где-то? А их просто там вдвоем, втроем, десятером невозможно. Или они их просто тупо выводят. Где-то держат, да, вот банкер, блин. Да, я говорю, великая цитата Путина. Где деньги? Где деньги? <свят> ну, я думаю, что разберемся в ближайшее время, где деньги. Ну, ски, тут у нас еще новости. Так. Вот тут что-то отключение электричества пошли у нас опять. Отключение электричества. И знаешь, какая версия пошла? Сумасшедшая какая то вообще. Есть такое понятие, майнить биткоины. Слышал? Mm. Короче, берут биткоины вот эти, их по кругу запускают, какие-то финансовые операции проводят И там какой-то небольшой процентик получают вот. Есть целые фермы, фермы их называют, у них компьютеры очень-очень мощные, у них видеокарты очень мощные, достаточно большое энергопотребление И чем больше как бы этих компьютеров, ты как бы по кругу пускаешь и какие-то проценты получаешь mm -hmm. Есть такая версия, что в России сейчас нехватка электроэнергии, потому что власть занялась активно биткоинами ну, наверное, очень активно, если вы помните, последняя э, новость, которая была так не так давно, когда на Востоке вообще отключили полностью электроэнергию, да. где, на Сахалине где? На Дальнем Востоке, там, да, на Дальнем Востоке. Это же вообще же, жесть какая-то тогда. Вот Паша Дуров тут нарисовал с нас, посмотрел он Видюху, где Владимир Владимирович Путин, Хакаси со своим другом. Как у него друга называют зовут? Шойгу. Щуку ловит так вот, тащит щуку, короче, гает. Он призвал брать с Путина пример, пример, пример. То есть вот так, сидит, так вот он красивый весь такой потянутый. Ну он таким образом, я так понимаю, патрулил просто не просто немножко Владимира Владимировича. Как-то он и швец и, и над людей, грец, всем занимается, на самолетах летает и ястребов разводит. И хоккей играет. Да. Новость идет сейчас вот такая с Беларуси. Тут у нас строят границу, достаточно плотную. В общем-то раньше можно на территории Беларуси было проехать совершенно беспрепятственно. У меня вот родственники ездят, то есть на автобусе проезжали, даже не замечая, что они приехали на Беларусь пересекли, то есть белорусскую границу. А сейчас Говорят о том, что строится такой кордон, и, в общем-то, практически непреодолимый, то есть ну, надо будет каким-то образом себя озвучить, документы какие-то проверить. Как ты считаешь, с чем это связано? Почему вот с Беларусью вдруг стали так плотненько отделяться? Вроде с батькой там а батька называет Путина своим первым другом. Вот. Из-за СМИ, из-за политической, вот этой внешней политической политики Единой России, в том числе Путина у нас идет а, разобщение братских народов с Украиной, с Белоруссии, да. то есть мы, мы же на, друг друга, смотри, как мы сначим, на да. друг друга ополчаемся из-за вот этих политиков, которые на нас натравливают друг на друга как собак. Да, это конечно очень плохо. А не я не думаю, это еще связано это... для того, чтобы просто людишек придержать, как-то, которые если здесь прижмут, чтобы было сложнее съехать. Так, ну что у нас? По международным новостям. Вот еще в Армению улетел самолетик пожара тушить. Ну хорошо, наверное, что мы помогаем кому-то, но у нас как-то вот у самих-то слабовато совсем. Угу. Как-то самих слабовато с этим делом. В РФ. И в Турции обсуждают опять помидоры турецкие. Вот вроде бы нож в спине уже вытащили. Все вроде бы у них чуть не целуются, они встречаются, все прекрасно. А с помидорами как-то не заладилось. Почему ты как считаешь, почему ты на ну, этот помидор от кому-то поперек город так прям стали Опять Вот этот никто... труд. По, по, по предлогу помидора, наверное, просто как. Просто что-то выяснять, делят, все. Ну, очень сложно. Это все тонкости внешней политической арены. И, и о, я вообще не собираюсь понимать и... Путина, потому что мне некоторые действия кажутся неадекватными, и разбираться, почему он так поступает, мне А мне кажется, просто кто-то совершенно... этот, кто этот рынок уже оккупировал в России и не хочет его отдавать. Ну, вы умеете растить помидоры, растите, фиг с вами. Вот давай последний новость. Озеро Сладкое такое есть на границе с Казахстаном. И его, в общем-то, передали Казахстану, сказали, что пожалуйста, забирайте. И знаешь, какая идет как бы новость параллельно с этим? Местные жители довольны. Местные жители не возражают. Как вот к этому? Как вот? Я помню, остров такой был, Таманский, на границе с Китаем. Вот где-то в 70-х годах там целая война была из-за этого острова. Mm -hmm. С Китая фактически. А тут взяли, отдали. Целое озеро. За бабки, поним... наверное. Большие yeah. бабки. А в чем местные жители начинают? Представь себе. Они как бы ходили там, это ловили рыбу, там, ну то есть озеро там купаться, а тут бац, оно оказалось уже казахским. Устали бы вот где-нибудь в Шарлотсвилле, даже другому этому штату, Шарлоттсвилль, по-моему, он в Риконе находится, да? Отдали куда-нибудь в другому штату целое озеро, что бы там было интересно? Да, там гражданское общество бы показалось в полной красе. Ну да, давайте все-таки как-то воспитывать себя с точки зрения свободных людей. Ну да, да, у тебя просто, да, забирают как бы кусок земли, грубо говоря, твоей, и отдают чужому. Нужно вообще что-то сказать, а не воспринимать это как должно. Ну, как минимум, что-то сказать. Ну, наверное, заканчиваем, да? Или что-то еще скажем? Да, но ну, я думаю, мы осветили основные новости как на внешней политической арене, так и у нас внутри Костромы. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами. С вами был Алексей Ладный, Алексей Громов. Пока. До свидания.